Итак, Сайрам, мы хотим записать очередной видик. Если получится, подарим его вам. Это будет очередной вальс, импровизация. То бишь то, чего я услышал в своем левом ухе унутреннем. Música e Música Thank <laughs> you.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 <laughs> <laughs> <laughs> But you are not what you need.